По поводу статуса беженца. Не раб ли он становится? Не становится ли беженец рабом, который раздает свои права за социальное пособие? Это хороший вопрос, очень трудный вопрос, коллеги. Формально – да. вот Если смотреть по сегодняшнему социальному алгоритму, вот по, той, по той системе, иерархической, которую вы только что видели перед собой, которая построена на движке сифирот и подкрепленная римским правом, вот все это в совокупности говорит, да, беженец – это бесправный раб. У него нет вообще никаких прав. Вот вообще. Единственное, что ему дает права, начальные права, ему дает государство, которое дает ему какой-то начальный статус и немножечко денег в зубы. Ему немножечко прав дает семья, которая его приютила, если у него есть семья, которая его приютила. Она как бы не то чтобы делится, но включает этого человека в сферу своих интересов. Как бы показывает, это мой гость. Земле прежде всего показывает, социальному пространству показывает, это мой гость. Но как вы сами понимаете, если эти люди вам не близки идейно или кровно, долго это продолжаться не может. И рано или поздно вы столкнетесь с состоянием Аяса. Вас вырвали из своей земли. Если вы посажены были там не глубоко, то это вырывание будет не больным. А если очень глубоко, то есть на несколько поколений внутрь, то вы будете очень долго болеть, эмоционально именно болеть может быть, даже и физически, но эмоционально точно будете болеть, и причина этой боли как раз именно в оторванных корнях. Вы привыкли получать по ним силу, она для вас настолько естественна, что вы перестали ее замечать, вы сейчас заметите это, что от того источника, от которого вы получали силу, вы не получили. Что делать в этой ситуации? утверждать себя в своих правах. Прежде всего, это на месте, на земле. Тот, кто приехал на свою землю, тот, кто уже нашел себе место, и точно по всем знакам, по всем ощущениям, по всем а, показателям внешним и внутренним понимает, что это та земля, на которую я дальше буду пускать корни, а, прежде всего, ритуально проведите... Обряд знакомства и представления земле, на которой вы будете жить. Об этом мы говорили очень много. Есть ролики в свободном доступе на YouTube. Все есть описано в книгах. Специальная книга даже выпущена на эту тему. Называется ⁇ Хозяин места ⁇ Есть у нас много встреч и семинаров на эту тему проходит. Обязательно обратитесь к этим источникам. Если вы не владеете вопросом, изучите его. Может быть, он пригодится не лично вам, но, возможно, у вас есть близкие, которые попали сейчас в эту ситуацию. Тем более нужно им помочь правильным обрядовым действием. Потому что если земля человека не примет, ты хоть что делай. У тебя хоть сколько денег, хоть сколько друзей, сколько, сколько угодно знакомых, сколько угодно тебе будут рассказывать принимающие государства о том, что ты самый лучший. И мы только тут тебя и ждали. Вот просто без тебя не жизнь была, а каторга, ты приехал, наступило счастье. Не верьте. Это все политика. Все это оттуда же. Вас пытаются завлечь на чужую идею, потому что если не наберется достаточное количество истинно верующих, назовем это так, идеи не жить. Поэтому сейчас каждая, каждый эгрегор будет петь и плясать для того, чтобы вас увлечь к себе. Но это еще не дает права. Это дает более-менее мягкий ошейник которую вы не сразу заметите, который не сразу начнет натирать, но он обязательно будет. Поэтому вам нужно утвердить свои права как права свободного, а права свободного дает только земля, только мать. Поэтому проведите правильные ритуалы. И если будет хоть малейший знак, который говорит вам от земли не хочу я тебя, даже не смейте настаивать, езжайте дальше. Вы знаете, должны найти свою почву. Если будет почва, найдутся и люди, и дело, и жилье. Все да, будет. Потому что вы совпадете, вибрационно совпадете, информационно совпадете, энергетически совпадете. Вам там место. Но если этого места нет, не настаивайте. Не слушайте тех, кто завлекает вас на идею. Земля первична, все остальное вторично. Вот этого вторичного скоро не будет, земля останется. И если вы хотите пустить корни, пускайте их правильно. Если таково действительно ваше решение.